Шифрованная файловая система. Начиная с версии ядра 2.6.19, в Linux есть встроенная поддержка eCryptFS. eCryptFS – это криптографическая файловая система. Она позволяет создавать разделы, данные в которых полностью шифруются, и только владелец секретного ключа может получить к ним доступ. Мы разберем простой способ использования eCryptFS. После выполнения команды eCrypt EFS Setup Preweight в домашнем каталоге пользователя будет создан каталог Preweight, куда на время работы будет монтироваться другой каталог, точка Именно в нем и хранятся данные в зашифрованном виде. Также мы будем должны ввести логин пароль, который нас просят во время монтирования каталога, и mount пароль. Он вам может понадобиться в будущем для восстановления данных. Хранить его в надежном месте. Следующим шагом будет запуск команды eCryptFS Mount Preweight. Для того, чтобы смонтировать точка Preweight в Preweight, Потом мы работаем с данными. После того, как работа с данными завершена, делаем размонтирование каталога. Команда UMountPrivate. Все данные окажутся в зашифрованном виде в каталоге .Private. А каталог Private будет пустым. Давайте поработаем с eCryptFS на практике, чтобы лучше разобраться, как это работает. Давайте переключимся на консоль и приступим. Устанавливаем eCryptFS и некоторые другие важные пакеты. Сделать это можно из стандартного репозитория CentOS, eCryptFSUtils, eCryptFSUtilsDevil и e kUtils, три пакета. Все, программное обеспечение установлено. Теперь добавляем пользователя в группу eCryptFS, для того, чтобы он мог использовать команду eCryptFS Setup Private. Это можно сделать с помощью EtherMod. EtherMod G, eCryptFS, root. Все добавили. С помощью команды eCryptFS Setup Private создаем приватный каталог и создаем пароль на подключение и монтирование. eCrypt Setup -Private. Логин пароль я задаю, mount пароль тоже задаю, еще раз повторяю. Все, процедура завершена. Теперь э, в домашнем каталоге у нас создан каталог PreVate, в котором есть пара файлов, полезно будет для нас readme.txt, Согласно этому файлу, каталог в данный момент размонтирован для защиты наших данных. Для того, чтобы его смонтировать, нужно нажать на пиктограмму «Access your private data» на рабочем столе или выполнить команду «ecryptfs mount private» в командной строке. Выходим из этого файла. Выполняем команду «ecryptfs mount private». В процессе монтирования приватного каталога необходимо будет ввести секретную фразу для подключения «login passphrase». Давайте примонтируем «ecryptfs CryptoFS Mount prevate. Логин пароль задаем. Так, все у нас примонтирован. команды Mount можно увидеть это. Вот видим каталог .prevait примонтирован в root -prevate. Все, мы можем работать в каталоге root -prevate. Все данные, которые там будут располагаться, все файлы, они будут у нас шифроваться. Переходим в этот каталог. Смотрим, что у нас там сейчас есть. Каталог у нас полностью пустой. И давайте что-нибудь сюда добавим. Эхо. Топ секрет текст. Файлы могут быть любые. Это уже вы сами разберетесь, что вам стоит хранить. Я сейчас просто пример приведу. Вот есть файл. Там, допустим, какой-то у нас секретный материал хранится. Я отсюда выйду. И все теперь, чтобы защитить наш каталог, его просто можно отмонтировать. Все, видите, больше нет примонтированного каталога у нас. Сейчас, если мы посмотрим каталог привейт, то увидим, что здесь нашего файла top .txt уже вроде нет, да? Действительно, он пропал. Он теперь у нас находится в каталоге .preweight, данные, в котором у нас все зашифрованы. Давайте я .preweight. Вижу здесь этот файл. Давайте попробуем посмотреть его. Вот, видите, и на экране много непонятных символов. Потому что все файлы в этом каталоге у нас являются зашифрованными. И теперь, чтобы их просмотреть, этот каталог .preweight нужно примонтировать будет в каталог Prevate. Для того, чтобы продолжить работу с данными, монтируем каталог .private В каталог .preweight это можно сделать команда ecryptfs mount-preweight. mount, e mount Команду mount выполняем Мы видим, что да, у нас примонтирован наш каталог .private, в котором наши зашифрованные данные хранятся в каталоге .preweight. И, соответственно, теперь в каталоге .preweight все файлы в расшифрованном виде находятся. Вот они здесь у нас находятся. Их можно свободно просмотреть, и можно просто переместиться в этот каталог и продолжить с, а, работать с файлами в этом каталоге, как абсолютно с обычным каталогом и обычными файлами. Но после того, как вы этот каталог размонтируете, все данные зашифруются автоматически, они будут находиться в каталоге .preweight. И для того, чтобы продолжить с ними можно было работу, нужно будет этот каталог .preweight примонтировать в каталог .preweight. Вот так вот просто можно шифровать каталоги разделы в Linux благодаря eCryptFS.